Каждый человек когда-либо сталкивался с какой-либо проблемой со здоровьем. Простое заболевание ну, вылечить легко. А что делать, если симптомов несколько? Таблетки перестают помогать или заболевание возвращается очень быстро. кому идти? Гастроэнтерологу, неврологу, терапевту, ортопеду или, быть может, ко всем сразу. И чаще всего получается, что у семи дитя без глазу, и именно поэтому результата нет. Мы знаем, как получить результат. Нужно применить подход к организму как к единому целому и найти главную причину недомогания. Этим мы и занимаемся в клинике Доктор Сан и являемся специалистами именно в области оздоровления. Причем делаем это без лекарств и операций и возвращаем здоровье в кратчайшие сроки. Для начала мы рекомендуем сделать диагностику организма и определить причины болезни. Далее, в зависимости от выявленных причин, вам будет предложен комплекс услуг, который позволит достичь хорошего самочувствия в кратчайший срок. Например, часто причиной различных нарушений является внутренняя интоксикация. В нашей клинике мы проводим очищение организма методом гидроколонотерапии что позволяет быстро привести обмен веществ и вес в норму и избавить от нарушений пищеварения. Любые проблемы с позвоночником и суставами может полностью вылечить остеопатия, методы которой безопасны и безболезненны и дают очень быстрый результат, избавляя от боли в спине навсегда. Очень мощный и современный метод энергоинформационная терапия позволяет снять последствия стресса помогает справиться с чувством тревоги, вернет радость жизни и даст жизненную энергию для реализации желаний во всех сферах. Особенно успешно нам удается помочь пациентам с заболеваниями позвоночника и суставов, избыточным весом и с различными видами психоэмоциональных расстройств. Остеопатические процедуры очень быстро, безболезненно и безопасно восстанавливают детей после родовых травм. При таком подходе можно вылечить практически любое заболевание. Лечебная физкультура является важнейшим условием крепкого здоровья, и она помогает восстановиться после любых заболеваний и операций. Детям исправляет осанку и вылечивает сколиоз. Взрослых избавляет от болей в спине и суставах. Людям старшего возраста возвращает подвижность и энергию молодости. Она проводится у нас под чутким и заботливым контролем профессионалов по авторским методикам, которые взяли все самое лучшее из различных оздоровительных систем. Простые и легкие упражнения доступны людям с любым уровнем физической подготовки. Здоровье – это самая главная составляющая счастья. Приходите за здоровьем и счастьем в клинику «Доктор Сан».